Если музыка чуть-чуть. Ждите начала музыки, потому что говорить я в чтобы по-моему так было. Здравствуйте еще раз. Вас сегодня немного, но это ничего, просто может быть зрители еще опоздают, подойдут, пусть прямо время нашей пьесы заходить. Мы сегодня читаем пьесу драматурга Константина Костенко. Это наш русский драматург, родился он в шестом году, он очень много пишет для театра, и вот эта пьеса, которую мы прочитаем сегодня, она совсем новая, 17-го года. Она очень такая дерзкая. Она очень жесткая, поэтому если вам захочется встать и уйти, то, пожалуйста, мы не обидимся, как бы это все понятно. Мы в любом случае дочитаем до конца, потому что ну, вопросы здесь поднимаются весьма злободневные. вы когда будете слушать, вы это поймете. И та жестокость или э, жесткость, которая есть в этой пьесе, она есть и в жизни. Поэтому с пьесы слов не выкинешь, мы будем читать все так, как и есть. Черный юмор, он тоже весьма своеобразный. Просто будьте к этому готовы, я вас чуть-чуть подготавливаю. А, Ребята, я представлю после читки, когда мы уже все прочитаем, все выдохнутся, немножко волнуются. Еще у нас также подойдет одна актриса, она немного задерживается с работой, надеемся, что нас ждет. Текст вот здесь оставим. Если что-то ей какая страничка, чтобы она быстро сориентировалась. Пьеса называется «Родина». События разворачиваются в непонятное время в непонятной стране. Вполне возможно, что в парке лето, солнечно. По аллее идут супруги Михаил и Мария Земцовы. Обоим примерно по 25 лет. Мария на последних сроках беременности. Нет, ты не будешь работать на двух работах. Пока не буду. Пока отдохну. Не пока. Ты никогда не будешь работать на двух работах. Миша, это тяжело. Ты убедился, у тебя был нервный срыв. Маша, мне срыв был не из-за этого. Сама знаешь, что к этому привело. Я рассказывал, что случилось в ночном губе. Это потому, что ты пошел туда работать. Ночами человек должен спать. Ты бы видел, как ее избили. Ты рассказывал, не надо не вспоминать. Нос, губы. Все разбили, расквасили. У него вместо лица бубиштек с кровью. Миша, пожалуйста, не вспоминай. Тебе вредно. Я никогда не видел, чтобы с женщиной так. Жестоко, по-зверски. Мало ли что она этим занималась. Кому какое дело. Правильно? Правильно. Спокойся. И главное, в тот момент все отвернулись. Как будто ничего не происходит. Будет так и нужно. Что за страна? Что за люди? Миша, нормальная страна. Успокойся. Думаешь? Это могло произойти вообще где угодно. Наверное, ты права. Какая бы она ни была, это наша страна, мы здесь ходили Это наша родина, правильно? Да. Ты знаешь, я все-таки должен устроиться на вторую работу. Миша. Пусть это будет не ночной клуб, пусть что-то другое. Миша. Нам придется взять ипотечный кредит. Трогает живот супруги. У маленького должен быть свой дом, правильно? Своя комната, где будет стоять кроватка, игрушки. Ну хорошо, мы над этим подумаем. А пока мы поживем у моих родителей. Они не против. Ты же знаешь. Смотрит в сторону пруда. Пойду к пруду, уточек покормлю. У меня кусочек пирожного остался. Ты со мной? Нет, иди, я здесь. Выпей таблетки. Не хочу. Меня от них спать тянет. Миша, врач прописал, значит, нужно выполнять. Спать – это хорошо. Это значит, нервная система успокаивается. Ну, пожалуйста, выпей. Ради меня. Хорошо. Давай. И водички запить. А я на бережку посижу, ноги в воде побултыхаю. Жарко. Не свались. Сумочку, пожалуйста, возьми. Отдав мужу сумочку, она идет к пруду. Сняв обувь, садится на берегу, полощет ноги в воде. Одновременно с этим бросая крошки пирожного плавающим там желудком. Михаил присаживается на скамейку. Вы, вытряхнув из пузырька парочку таблеток, смотрит в сторону пруда. Убедившись, что Мария занята кормлением муток, выбрасывает таблетки за спину, пьет минералку, закуривает. После чего, достав из сумочки книгу, читает. По аллее идет агент. Одетый как типичный бомж. В руках у него прозрачный пакет, наполненный пустыми бутылками. На носу черные очки. Он садится рядом с Михаилом. Михаил, недовольно покосившись на незнакомца, чуть-чуть отодвигается, но продолжает читать. Вы не против, что я присел? Лавка общая. Кто хочет, тот сидит. Ваша супруга, да? Что читаете? Вам, ты какое дело? Фредерик снова отправился в ножан. Что? Он встретил Луизу Рок. Трогательная девчушка. Хотя, на мой взгляд, простовато. Ангел с грязными ногтями. Откуда вы про это знаете? Почитали книгу? Я многое знаю, Михаил. И про вас, и про Марию. Девятый месяц пошел. Не так ведь. Михаил поднимается, собирается уйти. Агент удерживает его за руку. Постойте. Вы слушайте меня. Потом решить, уходить или остаться. В чем дело? Кто вы? Хотите с нами посотрудничать? Кто вы? Вы совсем недавно говорили о родине. Мы здесь родились, это наша родина. Ваши слова? Вы говорили этот. Не помню. Может быть. Что для вас родина? Ну, не трудитесь. Это сложное. Весьма противоречивое понятие. Родина понятия, скажу вам по секрету, ее как таковой не существует. Это абстракция. Извините, но... Родина – это ментальная конструкция. Она живет исключительно в умах населения. Нет населения, нет Родины, понимаете? Тем не менее, она нужна. У нее должны быть культуры, отличительные черты. Например, цветное пятно на политической карте мира. Герб, флаг. Особое щемящее чувство в области сердца. И, конечно же, как можно больше слов и мыслей, связанных с этим священным понятием. Что вам от меня надо? Хотите послужить Родине? Как можно служить тому, чего нет? Вы же сами сказали. Я все объясню. Чуть позже. У вас будут льготы, значительные прибавки к пенсии. Ну же, подумайте. У вас есть что-нибудь типа удостоверения, чтобы я мог убедиться? Агент разворачивает перед Михаилом удостоверение. Здесь же пусто. Ничего не написано. <смех> Это всего лишь говорит о том, насколько все секретно. Даже мое имя и должность – государственная тайна. Так хотите служить или нет? Что я должен делать? Миша, подойди ко мне на минутку. Говорите, будут льготы? А с ипотекой поможете? Все возможно. Вас жена зовет. Так что я должен буду делать? Об этом при следующей встрече. А пока подумайте, размышляйте. Должен предупредить. Это крайне серьезный шаг. Ниша, пожалуйста. Сейчас. Может, сюжет проделать дадите? Все можно. Предупреждаю о нашем разговоре. И я найду вас, прощайте. Михаил подходит к жене. Кто там с тобой был? Угу. Да так, бомжара. Угод. Ты что-то хотела? Смотри, какие уточки милые. Хочешь бросить пирожные? У ну, немного осталось. И ты меня за этим позвала? Думаю, тебе будет интересно. Маша, я решил берег ипотечник кредит. Вторая работа? Думаю, обойдусь без этого. У нас все получится. Мария хватается за живот. Ой! Что такое? Слышно журчание. Блин, с тебя что-то бьется. Мамочки, Миша! Михаил помогает жене добраться до скамейки. В небе сгущаются тучи, слышны раскаты грома. Сейчас, сейчас, дорогая, посиди тут. Миша! Вот, возьми, покури, хотя нет, нельзя. Жди, я сейчас, за такси, я скоро. Начинается дождь, Михаил бежит по аллее. в родильном доме. Михаил и Мария входят в приемный покой. К ним приближается медсестра. Скорее, она рожает. Спокойно, молодой человек, вы тут не советитесь. Воды шли? Шли. Прямо в воду, в труб. Ой, мамочки. Не видите, рожает. Молодой человек, успокаивайтесь. Не вы первые, не вы последние. Ночную рубашку с тапочками принесли. Не успели. А паспорт с собой? Миша, дай сумку. Медсестра ведет Марию в стеклянные двери. А мне что делать? Идите домой, привезете тапочки, зубную щетку, все остальное. Заодно узнаете результат. Никуда не пойду, буду ждать. Миша, иди, отдыхай. Медсестра и Мария скрываются за стеклянной дверью. Михаил садится на кушетку. Из стеклянной двери появляется агент. В медицинском халате и в тех же черных очках. Садиться рядом с Михаилом. Вы подумали. Откуда вы здесь? Не важно. Мне нужен ответ. Вы хотите служить родине? Вы знаете, я подумал. И? Я понял. Родины действительно не существует. Есть территория, государственный гер. Но родина, она ведь на самом деле как сон, мираж. И знаете, как подумаешь, что вот так всю жизнь прожил, страшно становится. Поэтому я и предложил сотрудничество. Вы будете строить Родину наравне с другими нашими людьми. Займетесь материализацией этого прекрасного величественного миража. Чувствую, что вы хотите о чем-то спросить. Что мне нужно делать? Ничего особенного. Просто всегда и во всех обстоятельствах повторять в уме. Я люблю Родину. И это все... Понимаете? Настают трудные времена. В связи с особым положением в мировой политике и экономике, понятие Родины начинает тускнеть, терять свою ценность. Все больше людей относятся к Родине с открытым пренебрежением. Этого нельзя допустить. Это крах, хаос. Для этого мы вербуем таких людей, как вы. Своим личным примером вы должны будете доказывать, что любить Родину необходимо. Нужно делать это в любых обстоятельствах, как бы ни было трудно. Вы маленький кирпичик, который будет вложен в колоссальное сооружение. Понимаете, о чем я? Да. Но как я могу способствовать материализации? Повторяю, что то в уме. Если вы миллион раз произнесете в уме «я люблю Родину», думаете, что это не отразится на вашем существе? Не знаю. Попробуйте. Что? Подумайте. Я люблю Родину. Ну же, попытайтесь. Михаил сосредотачивается. Видите, вы изменились. В самом деле? Если я уловил изменения, думаете, этого не заметят другие? Окружающие обязательно заметят, что вы с каждым днем меняетесь, причем в лучшую сторону. Что с этим человеком? Что произошло? Подумают они. Но вскоре они поймут что все это благодаря вашему особому отношению к родине. Как они это поймут? Они же не увидят всех моих мыслей. Ваше трепетное отношение к родине будет проявляться в ваших случайных действиях, в оговорках, в особом выражении глаз. Физические и психические сигналы будут прочитаны окружающим должным образом, не сомневайтесь, это тонкие материи. При этом никто не может запретить вам открыто, на словах выражать свои патриотические настроения. А зачем вообще эти мысли о любви? <клых> вот я, например, не сказать, чтобы был жил в экстазе. Просто понимаю, это моя родина, другой у меня нет. Я нормально к ней отношусь. Так что? Это распространенное заблуждение. Не может быть нормального, как вы выразились, нейтрального отношения к родине. Это завуалированное презрение. Так что будьте добры, не успокаивайте себя. Вы не любите Родину. Да нет же. Говорю вам, сейчас, на данном этапе, вы не любите ее так, как нужно. Да люблю же, люблю. Послушайте, ни один человек не может жить вне концепции Родины. Ни одна мысль, ни одно действие не может протекать без того, чтобы каким-то образом не было связано с Родиной. Одно из двух, либо вы ее любите, либо нет. Соответственно, все ваши мысли, слова, каждое движение рук и глаз будут пропитаны либо любовью, либо противоположным чувством. Родина всегда рядом. Она рядом, когда вы в постели с женой, когда пьете кофе, ходите в туалет, мечтаете, смеетесь, плачете. Она всегда стоит за вашим плечом и незримо наблюдает, и при этом тихо спрашивает, «Ты любишь меня?» До сих пор вы этого не осознавали. Но сейчас, после того, как подпишете договор, вы станете ясно ощущать присутствие Родины в каждом моменте вашей жизни. Сначала это будет вот, напрягать, изматывать, но постепенно, когда вы по-настоящему полюбите ее, вы к этому привыкнете. Родину нужно любить. Это правильная позиция. Это полезно для здоровья, да и вообще. В конечном счете это неизбежно. Так вы готовы подписать договор? Значит, просто повторяем в уме «Я люблю Родину». Совершенно верно. Сколько раз в день? Количество повторов не ограничено. Кстати, вот устройство. При помощи этого будете отмечать каждую свою мысль. Подумали «Я люблю Родину» и нажали вот так. А мы при помощи специальной аппаратуры улавливаем сигнал и фиксируем. Ага, Михаил Земцов в очередной раз пробудил в себе патриотическую мысль. И в конце месяца мы все это плюсуем, я нахожу вас и вы подписываете отчет. Понятно? Отдает игрушку Михаилу. Странно. У вас что, нет современных гаджетов? Микрочипы, всякие спутниковые передатчики... Никто не должен знать, что вы выполняете секретное задание. Представьте, вы у знакомых сидите за общим столом. Вы только что подумали о любви к родине. Вам нужно это зафиксировать. Как, пользуясь спутниковым передатчиком, не вызвать подозрений и лишних вопросов у окружающих? А? Да, наверное, вы правы. А это, как вы сами заметили, просто игрушка. Чудачество. Ну, поверьте. Здесь внутри и и все, что необходимо. Извините, я насчет льгот. Да, пожалуйста. На что я могу рассчитывать? Думаю, вы останетесь довольны. Служебную квартиру дадут? Все возможно, но для начала вам придется переехать в другой город. В какой? Об этом вы узнаете от своей жены. Не понял. Вы должны будете сыграть с ней в городах. Первый же населенный пункт на букву К, который она назовет, и будет тем местом, куда вам следует отправиться. Там найдете себе квартиру. Служебно? Все, может быть. Итак, договор. Достает документ. Нужна ваша подпись. Можно? Берет документ, читает. Смотрите, вот здесь. Очень важный пункт. Обязуюсь любить родину всегда и при любых обстоятельствах. Ручка есть? Агент дает Михаилу ручку, тот расписывается. Ровно через месяц я вас найду для подписания отчета. Помните, играйте с женой в городах. Первый город на букву К мой? Абсолютно верно. Извините, почему вы меня? Это вам не особенного. У вас открытое честное лицо. Вы вызываете доверие. До встречи. Михаил нажимает на игрушку. Агент, одобрительно улыбнувшись, открывает потайную дверцу в стене, скрывается. Михаил, подойдя к тому месту, где только что скрылся агент, пощупывает стену, толкает. Стена совершенно гладкая и неподатливая, как будто там ничего и не было. Со стороны стеклянной двери наносится крик младенца, и тут же стихает. Михаил, открыв стеклянную дверь, бежит по коридору. У него на пути возникает медсестра. «Куда вы? Туда нельзя!» Кто-то кричал, «Ребенок! Скажите, это мой? Он родился?» «Да, но вы должны быть мужественным!» «Что такое?» «Он умер!» Несчастный случай. Чё? Что такое? Акушерка случайно уронила его на пол. Скользкие перчатки. Но Он мог бы жить еще, но анестезиолог... Чёрт! Он наступил вашему сыну на голову каблуком. Это был сын? Да, мальчик. Анестезиолог на тот момент следил за аппаратурой, и когда он сделал шаг, то совершенно случайно... Простите, у нас такое впервые. Дверь одного из кабинетов открывается, и появляется санитар. Он везет на каталке Марию. Маша! Ты уже слышал? Такое горе. Маша, мне очень жаль. Что это у тебя? Купил за углом. Хотел отдать малышу. Как себя чувствуешь? Плохо. Отвратительно. Давай поиграем в города. Молодой человек. Девушке нужен покой. Подождите. Маша, ну давай сыграем. Да мне плохо не до этого. Ну давай, я К... назову упеком. Владивосток. Теперь ты, давай, на букву К. Козлодричинск. Разве есть такой город? Ты уверена? Не знаю, просто сказала, потому что мне очень-очень плохо. Санитар и медсестра увозят каталку. Маша, я обязательно найду этот город. Мы поедем туда, начнем новую жизнь. вокзалом города Козлодрищенска. На здании под крышей часы, ниже название станции. На площади посреди цветочной клумбы памятник Ленину. Через громко говоритель объявляют прибытие и отбытие поездов. Слышен их шум. Со стороны перрона появляются Мария и Михаил с багажом. Ничего так аккуратно, тихий городишко, как тебе? Почему ты не захотел, чтобы я взяла книгу жалоб? Маша, это же какая мелочь. Они продали нам просроченное печенье и использованное белье. Мой пододеяльник вонял чужими ногами. Ну что ж, бывает. Я всю ночь не могла уснуть, голова болит, зря тебя послушала. Нужно было накатать жалобу. Миша их нужно ставить на место, иначе так и будем есть просроченные продукты. Спать на вонючих простынях и... Прекрати, пожалуйста, зачем ты все это время делаешь? Маша, я понимаю, ты расстроена. Вот такая у нас страна, такой народ. В сущности, в сущности все они добрые, отзывчивые люди. Нужно только получше приглядеться. Мне нужно в туалет, пойду поищу. Здесь будешь? Да, подожду. Мария уходит. Михаил осматривается. Памятник Ленину за его спиной оживает. Надев черные очки, спрыгивает с постамента. Михаил узнает в нем агента. Добрый день. С прибытием. Как вы неожиданно. Итак, постарайтесь запомнить. Квартира, в которой вы должны поселиться, будет указана в местной газете. Приобретите ее в первом попавшемся киоске печати. Найдете страницу с объявлениями, раздел о сдаче жилья. Третье объявление сверху, в правом углу. Это ваша квартира. Вы должны там поселиться. Я так понимаю, она служебная. То есть о барьерной плате можно не беспокоиться. Мы пока не можем на это пойти. Все должно выглядеть естественно. Вы вселяетесь, оплачиваете аренду, коммунальные платежи. Я могу рассчитывать, что деньги не вернут. Я на задании, правильно? Подсчитывайте затраты. Думаю, впоследствии мы сможем их вам частично погасить. Что значит частично думаю 50 процентов ваших расходов мы сможем взять на себя точно не забывайте мы серьезная организация вы ее часть кстати прошел ровно месяц пора подписать отчет достает документ михаил расписывается вы хорошо потрудились в этом месяце молодец спасибо извините в прошлый раз вы обещали насчет льгот да да я свое слово держу. Вот возьмите, это проездной на трамвай и несколько талонов к врачу. Кроме того, как я уже говорил, в будущем вас ждут серьезные прибавки к пенсии. Михаил, глядя на проездной с талонами. Как? Это все? Вы считаете, этого мало за любовь к родине? Нет, я конечно понимаю, но я в общем-то рассчитывал на какое-то денежное пособие, бесплатный паек. То есть, как к секретному сотруднику. О прибавке 5-7. Да, но это же... Хотелось бы прямо сейчас. Не забывайте. Вы, новичок, вы еще себя не зарекомендовали. А со временем? Все возможно. Обживайтесь в квартире. Устраивайтесь на работу. и к городу, к местному населению. В общем, живите обычной жизнью. Понимаю. И при этом... Да, вот еще что. Должен предупредить. Вы должны помнить, что сейчас на новом месте жительства рядом с вами начнут появляться разные люди. Коллеги по работе, соседи, просто знакомы. Не исключено, что некоторые из них будут заводить разговоры о родине. Причем не всегда в одобрительном тоне. Они могут ругать ее, говорить о том, как они ее ненавидят. Я должен их переубедить? Ни к чему. Достаточно повторить, в уме, сами знаете, что этого достаточно. Можете, конечно, и на словах, но, понимаете, кое-кто из этих людей может на самом деле оказаться обычным рядовым гражданином. Но не исключено, что это будут так также наши переодетые сотрудники. Сотрудники, они нарочно будут провоцировать вас, пытаться втянуть в разговор, добиться, чтобы вы неодобрительно отозвались о родине. Это проверка, понимаете? Вы мне симпатичны, поэтому я заранее предупреждаю. Но обычно никаких предупреждений. Люди попадаются на удочку, они полагают, что их никто не слышит, что все шито-крыто, высказываются против Родины, и все. Теряются наработки, льготы, пенсионные надбавки. Нет никакой возможности восстановления. Скажите, а можно и как-то распознать? сотрудников да невозможно скажите а если вдруг что если вдруг я что ну, если тут так случится ничего не случится если вы всегда в любой ситуации будете любить родину скажите а если я ну как бы если я иногда не ощущаю это любви то есть я просто повторяю что люблю родину Но настоящий грязь любви Такое, какую хотелось бы испытать, я не испытываю. Что с этим делать? Не проблема. Повторяйте в уме нужные слова. Со временем, остальное со временем, придет. Вы почувствуете. Всего вам доброго. Ровно через месяц я вас найду. Не забудьте купить газету с объявлениями. Уходит. Вот она, вот она, родина, Михаил смотрит ему вслед. Подходит Мария. «Пришла? Идем! Зарастать квартиру!» Михаил с Марией уходит. Возможно, в рабочем общежитии. Комната с ободранными обоями, минимум мебели. На спинке металлической кровати висят юбка и блузка Марии. На старой гладильной доске выдержка скромные закуски. За этим импровизированным столом сидит сосед один. Михаил, повесив на стену полку, складывает туда книжки, рядом вешает репродукцию картин Айвазовского. Как у вас с работой? Где? В Козлодричинске. Да. Устроиться можно? Конечно. Легко. Если есть руки и голова на плечах, человек нигде не пропадет. Моя философия. Я тоже так считаю. Как тебе, общежитие? Все устраивает? Есть, конечно, небольшие минусы. А где их нет? Точно. Поклею обои, поточную плитку налеплю. Ничего, приживемся. У нас отличное общежитие. Мы, как одна дружная семья, до 1978 года наша общага считалась образцово-показательной. У меня даже табличка где-то хранится. Раньше на стене везел. А потом оторвали, нашел в помойке, помыл, очистил. Ходит сосед два, подсаживается к столу. Вот, говорим, какой у нас хороший город. Общага отличная. Говно ваш город. И общага параша. Образцово показательная. Мы здесь дружная семья. Ну да, семья. Вчера пацана на втором этаже повязали. Просто возвращался с работы и никого не трогал. Ну что, единичный случай. Не стоит на этом зацикливаться. Не понимаю, что сюда тебя занесло? Наш да. город имеет древнюю историю. И что? Город Дыра? Кларака еще раз говорю. Но, имеет древнюю историю. Но, дыра. Но, из древней истории. Езжай отсюда, гиблое место. Я, пожалуй, останусь. Подыщу работу. Дождусь, пока жена выпишется из больницы. Работа? В Ну да, вот только что человек сказал. Я сказал, что если с головой порядок, и руки на месте. Хрен ты здесь работу найдешь, это дыра, помойка, все рушится, ползет по швам. Но это стимулирует, бодрит. Деградирует некуда, поэтому только развитие и прогресс. Но работы-то нет. Так а если с головой в порядке, и руки растут откуда надо. Но ведь все ползет нахрен, разваливается. Да, это бодрит и стимулирует. Достал, заткнись. Сучья страна, терпеть ее не могу. У меня диплом инженера, при этом вынужден вкалывать на фабрике простым работягой. А все потому, что единственное предприятие в городе, где могли бы мои знания понадобиться, развалино нахрен. Значит, все-таки работа-то есть. Есть на заднице шерсть. Разве, блин, это работа? За копейки горбачусь, гребаная страна. Великолепная страна. Неповторимая. Непобедимая. Стимулирующая. Я с вас охреневаю. Клоуны, блин. Цирк Шапито. Да вообще-то цирк это великое искусство. Особенно. Если наш родной цирк... Сосед два затыкает пальцами уши. Заткнитесь, блин. Вот ты, где твоя жена? Где она сейчас? В больнице, в отделении хирургии. Что с ней? Ну, сам же сказал. Осложнение после родов. Зашили промежность, изденциированные инструментами. Пошло воспаление. Что это, а? Бардак, разруха, медики, убийцы и моральную уроды. В больницах срач, крысы бегают. Кребаная страна. Блин, что ты распикался? Достал нахрен. Предлагаю выпить. Да самое дорогое. За жизнь, что ли? Нет. За нашу планету, Вселенную? Не совсем. За Родину. <связывая> О, отличная идея. Михаил наполняет стаканы. Пьют, закусывают. <косых> Сосед один достает из кармана бумажку. Ох, вчера вдохновение у меня было. Что это? А, это стихия Родины. Я прочту, вы не против? Иди ты знаешь куда? Читай, читай, ну послушаем. Ах, ну раз ты все так. Ну слушайте. Ох, Родина, родимый край, Бескрайний, как пятьсот морей. Хорошо. Ты голубель моя, ты рай. Здорово. зажимает уши. Живи, родная, не старей. О, Родина, я верный сын, сыновним долгом я горжусь. Прекрати, блин, это же дерьмо, невозможно слушать. Не понимаю, какого бы стихи да. о Родине дерьмом. Странно. Да. Потому что это бездарные, дерьмовые стишки. По-моему, если это стихи о Родине, они в любом случае гениальны. О, Родина, бескрайний край. феноменально. Вот, вот друг, спасибо, пожму вам руку. Михаил, поднимаясь за стола, идет к двери, пользуясь тем, что сосед 2 переключился на закуски, он делает знак, один, чтобы тот последовал за ним, и они выходят в коридор. Извини, не чертится спросить. Чего? Ты тоже, признайся. <Besch PCB> что, я это не понимаю. Ну, ты подписывал договор о сотрудничестве? Uh, не понял. <SUS practice> То есть, ты просто так, сам по себе любишь Родину? <Philippines> ну да, что такого? Нет, ничего, ничего. Все нормально. Подталкивает собеседника к двери комнаты. Ты иди, ешь, пей, вставляй на Василия. Я сейчас, на несколько минут. Сосед один возвращается в комнату. Михаил идет по коридору, заходит в туалет, открывает дверцу, кабинки. Там, одетый в черный классический костюм, в черных очках сидит агент. По-моему, месяца еще не прошло. Я знаю. С момента нашей последней встречи прошло несколько дней, но придется подписать отчет заранее. В конце месяца я буду занят, не смогу вас найти. Подает Михаилу документ и ручку. Михаил собирается подписать, но замирает. А можно я еще несколько раз подумаю о родине, чтобы в отчете добавить повторов? Хорошо, я исправлю цифру. Михаил сосредотачивается, нажимает на кнопку. Хватит достаточно. Что-то исправляет в документе, отдает Михаилу, тот расписывается. Ну как, устроились? Я вообще-то рассчитал на квартиру. А здесь общага в объявлении был указан, этот адрес. Да. Я следовала ваша инструкция. В таком случае ничем не могу помочь. Хорошо, понимаю. Послушайте, хотел узнать. Да. У меня новый знакомый, сосед поэтажу любит Родину. Скажите, он один из нас? Нет. Вы знаете о том, говорю? Мы знаем все обо всех. Почему бы не его к сотрудничеству? Мне кажется, он был быть полезен, подкрывал, пишет стихи. Дело в том, что этот стопроцентный критик. Ему хоть кол на голове пиши, он все равно будет строчить свои графоманские стишки на тему Родины. У него не так много ума, чтобы предположить, что могут быть другие варианты. С такими работать неинтересно. Другое дело, вы человек аналитического ума, тонкий, сомневающийся. Понятно. А что же второго? Кого, соседа? Да. Тоже критин. Он меня провоцирует? Я же говорю, это два кретина. У Михаила звонит мобильный телефон. Ну, секундочку да да я слушаю как почему нет ничего все нормально все понимаю если это произошло значит так нужно что-то случилось мы жене только что сделали операцию. все настолько серьезно сердце уже сматку давить как жаль как жаль крепитесь вы знаете по моему здесь есть моя вина. В том, что произошло с Машей. Она сейчас будет без матки, практически инвалид. И? Я чувствую, что должен был еще раньше отправить ее в больницу. При, при, при первых же признаках. Она ведь жаловалась, говорила, что чувствует себя не очень хорошо. Я успокаивал. Говорю, ерунда. Главное у нас есть Родина. То есть я был сосредоточен на выполнении задания. Нажму плюну. По-моему, это подало. Скажите, разве может сочетаться подлость с любовью к родине? Может, я не в моих задания? С любовью к родине может сочетаться все. Даже подлость вы можете красть, лгать, убивать. Можете быть самым последним мерзким подрением. Но если вы при этом любите родину, все остальные ваши качества не имеют ровно никакого значения. Кстати, отныне вы будете сигнализировать о любви к родине. Другим способом. Каким? при помощи визуального сигнала. Этим вы будете отмечать уже не мысли, много речи, трепетное чувство. Понимаете? Не совсем. Вы переходите на следующую стадию. В более продвинутый уровень. Ваш патриотический опыт развивался и укреплялся при помощи многократных повторений в уме особого текстового кода. Теперь вы будете вызывать у себя специфическое чувство. Если от волнения будут подрагивать губы, Снезится глаза. Ничего страшного. Это приветствуется. Все это вы будете отмечать при помощи особого движения тела. Какого? Вот этого. Повторите. Хорошо. Запомните. Одного чувства любви к родине равноценно миллиону повторений в уме. Так что сильно не усердствуйте. С этим придется расстаться. То есть я буду, когда буду делать это, вы будете это видеть? Да. То есть вы будете занаследить? Безусловно. При помощи скрытых камер. Может, вы до этого занаследили? А вы сомневались? Скажите, это будет фиксироваться в ежемесячном отчете? Агент достает документ. Новая форма отчета. Заметьте, более качественная бумага, водяные знаки, голограмма. Я же говорю, вы переходите на более высокий уровень. Вы это заслужили. Спасибо. А льготы? На них это как-то отразится? Все может быть. Вы знаете, все-таки я временами... Что? Я чувствую себя как-то неуютно, тяжело. Что такое? Какое-то болезненное, гнетущее состояние. <с, С одной стороны, я живу, что все вокруг меня ужасно, все рушится и разваливается. Сначала смерть сына, теперь жена. Но я каждый месяц встречаюсь с вами и подписываюсь под тем, что я люблю Родину. То есть я как бы всем доволен, все в порядке. А вы разве думаете по-другому? Нет, нет. Просто хочу разобраться, понять, разложить все по полочкам, чтобы никаких сомнений. У меня только один совет. Любите Родину. Не обращайте внимания на трудности. Без них нельзя. Это жизнь. Будьте довольны. Не можете быть довольны, делайте вид, что довольны. Притворяйтесь. Я пробовал притворяться. Тяжело. Ощущение, будто мозг развивается на части. Но Родину-то вы любите. Само собой. За двери туалета слышны приближающиеся шаги. Агент спрятался в кабинке, закрывает за собой дверцу. В туалет вроде бы заходят соседи один и два, Сосед первый держит руку за спиной. Чё тут застрял? Верточного червя выстирал что ли? Ждем, ждем, а тебя нет и нет. Я сейчас. Руки помою. Моет руки под краном. Сосед два. Сзади заламывает ему руки, валит на пол. Сосед один. Подносит к плечу Михаила шприц. Михаил пытается сопротивляться, но тщетно. Соседи, сделав инъекцию, отпускают Михаила. Они ведут себя так, как будто ни в чем не бывало, как будто ничего не произошло. Давай уже, подтягивайся. Не можем же мы справлять новоселье без хозяина. Ждем тебя. Соседи уходят. Михаил, с трудом поднявшись с пола, заглядывает в кабинку. Там пусто. Извините, вы где? Голос агента из унитаза. Вы что-то хотели? Можно вот еще вопрос? Да, я слушаю. Я подумал. Пауза. Михаил становится сонливым. Все-таки, наверное, родина... Страна, государство ⁇ это, наверное, разные вещи. То есть родина ⁇ это место, где я родился, вырос. Здесь находится то, что мне дорого, без чего я не могу. Страна ⁇ это типа общественно-политическое образование. Скорее в рамках геополитики. Ну а государство ⁇ почти то же самое, что страна. Но сюда же включается... Всякие общественные институты, чиновники, милиция, медицина, судопроизводство. Что вы хотите от меня услышать? Так вот, я подумал, неужели нельзя любить родину, но при этом быть недовольным страной, государством, такое возможно? У вас, кажется, была мать? Да, она умерла от паралича. Вы ее любили? Само собой. Но ведь у нее наверняка были пролежни. От нее шел запах. Она иногда ходила под себя. Но это была ваша мать, и вы ее любили. Не всяких сомнений. То же самое с родиной. Страна дряхлая, больное тело матери. Запахи, опрелости и сырь государства. Но все вместе это родина. Одно от другого неотделимо. Понимаете? Михаил уже почти засыпаем. Спасибо. Вы мне разъяснили? Нажмите, пожалуйста, на слив. Кажется, я застрял. Михаил нажимает на слив, медленно выходит из кабинки, стоит, покачиваясь и что-то соображая. Затем, напустив на себя бодрый вид, из последних сил проделывает коленцы и тут же, сраженный сном, падает на пол. Трудно сказать, где? Но, скорее всего, кафе. Вечер. В спускном зале за столиком сидят Михаил и Мария. На стене недалеко от их стойки плакат с фотографией олимпийского чемпиона. Улыбка, румянец, медали на лентах. Черт, как глупо. Живешь, мечтаешь, строишь планы. Миша, я сейчас начну быстро стареть. Гормональные нарушения начнутся. Ты ведь не разлюбишь меня? Никогда. Вообще, с тех пор, как у тебя случился приступ, когда ты увидел, как избивали ту женщину. Маша, я давно об этом забыл. Остань. С тех пор пошла какая-то черная полоса. Почему ты перестал пить таблетки? Ты же видишь, я прекрасно себя чувствую. Все хорошо. Ничего не хорошо, мне не нравится этот город. Давай уедем отсюда. Вы положили здесь не так много, чтобы делать выводы. Давай подождем. Я уверен. Со временем ты его полюбишь. К столику приближается официантка. У нее олиповатый макияж, колготки, ситочки, мини юбка Официантка ставит на стол мороженое и пару пирожных. Паш десерт. Спасибо. Простите, за человек на покате, спортсмен. Кто? он? Вы не знаете? Нет. Ну вы вообще. Бегун, двукратный Нет. олимпийский чемпион. Никита Калашников. Вы его поклонница? Да мы все здесь его фанаты. Он же наш земляк. Он вон отсюда? Ага, наш Козлодрищенский. Понятно. Официантка уходит, скрываясь за бархатные портьеры в конце зала, которая прикрывает вход в другую комнату. Вот видишь, в этом городе много хорошего. Здесь рождаются великие спортсмены. Откусывает пирожное, тут же хватается за губы. Что с тобой? Зуб. Сплевывает на ладонь. Кусок отломался. Что там пирожное? Камень? Михаил выковыривает что-то из пирожного. Что это? Значок. Какой значок? Обыкновенный, который на гуль прикалывают. Протирая значок, рассматривает. Что на нем? Здесь написано Люби родину. Дай. Вперед значок рассматривает. Люби родину, сука. Вот что здесь написано. Последнее слово царапано булавкой. Это чья-то глупая шутка. Хороший город, да? Великие спортсмены. Где официантка? Миша, мы их засудим. Маша, значок в пирожном совсем офигели. Маша, причем тут официантка, при чем кафе? Снова хочешь меня остановить? Зачем назвать скандал за мелочи? По-твоему, это мелочь. Подумай, Пирожное наверняка от поставщиков. Если грязь выпекают. Посмотри, твоя рожная тает. Ешь. Даже не притронусь. Надоело, ты все надоело. Что именно надоело? Город общага, надоело, что ты меня все время останавливаешь. Я прошу тебя, уедем отсюда, я же тут свихнусь. Замолчи, сука. Что? Я сказал замолчи, гребаная, сука. Ты, ты обычный. Я думала, ты другой, не такой, как все, а ты, ты обыкновенный. Ходишь на работу, приносишь зарплату, ешь, спишь и все это с обычным лицом, как у всех. В твоем лице ничего оригинального. Михаил подносит к лицу Марии столовый нож. Сука, тебе надо, почему время недовольна? Миша, что ты делаешь? Это да ты, самая обыкновенная, банальная, обыкновенная сука. У тебя плоское двумерное решение, все разговоры о деньгах, кряпках, болезнях, шторочки, туфельки, блин, ламинат. В твоих мыслях нет глубины, потому что у тебя внутри пусто, ты взрос без великой идеи. Миша. Мало того, что ты обычная. Теперь еще и без матки, ты буквально пустая сутка из матки. Миша что, с... Миша, что с тобой? Что с нами? И матка, кстати, у тебя была самая обычная, заурядная. Я не видел ее. Я рад, что тебе ее сказать, удалили. Миша, ты послушай, что мы говорим. Что ты говоришь, я не узнаю тебя. И знаешь, мне понравилось, как ее избавили. Ее не налили под глазами густые тени, губы в кровавой помаде. Это было незабываемо. Мне понравилось. Я набрал тебе. Пожалуйста, убери нож, ты можешь меня поранить. Могу. Ты не ошиблась. Изуродовать. Исполосовать вот тупое обычное личико. Имею на это полное право. Знаешь почему? Потому что внутри меня... Есть то, чего нет у тебя. Великая, большая идея. Прикалывай, сука. Но, Миша. Прикалывай, сука, груди. Чтобы я видел. Быстро. Ну. Мария прикалывает значок к груди. И чтобы не снимала. Будешь носить до конца жизни, тварь. Поняла? Мария в слезах бежит к выходу. Михаил пытается удержать ее. Маша, прости. Я сам не знаю, что со мной. Прости, не обижайся. Пусти. Извини, это никогда не повторится. <как> Обещаю. Я не хотел. Не трогай меня, пусти. Маша. Мария выбегает из кафе, Михаил садится за стол. Из-за портьера появляется официантка. Официантка приближается к Михаилу. Пас спросят в отдельную комнату. Кто просит? Пройдите туда. Михаил идет к портьере, отодвигает ее. И оказывается в другой комнате Там за сервированным столом сидит агент В том же классическом костюме И как всегда в черных очках Он ест жадно и безобразно На стене висит плакат с Никитой Калашниковым Который что-то рекламирует Добрый вечер Что с вами? У вас что-то с зубом? Только что сломал Какая досада Бинда, мелочь 50. Кладет перед Михаилом документ и ручку. На работу устроились? На фабрику по производству сублимированной лапши. Вы знаете. Как работа, как коллектив. Тяжело. Но вы же знаете. Я люблю ее. Этим все сказано. Расписывайтесь. Михаил расписывается, входит официантка, кладет перед агентом счет. Агент, изучив счет, роется в карманах. Вот счет. Недоразумение. Что такое? Нужно расплатиться. Как назло забыл деньги. У вас есть деньги? Да, сейчас. Да, Сегодня вы зарплату. Сколько вам? Агент берет из руки Михаила все деньги, расплачивается с официанткой, она уходит. Агент кладет оставшиеся деньги себе в карман. Не беспокойтесь. Это пойдет на нужды Родины. Ту сумму, которую я заплатил за обед, мы вам обязательно впоследствии вернем. Но это была зарплата Я же сказал, впоследствии Я понимаю, но сами посудите Вы мне не доверяете. Кстати, вот здесь у меня бумажку. Я подсчитал расходы на жилье за последнее время Вы обещали компенсировать 50% Тоже впоследствии Между прочим, те льготы, которые вы мне обещали Проезд на трамвае, эталоны прочувствую Что с ними? В городе нет трамвая полная трамвайная линия ну так со временем проложат, я гарантирую Да он тоже какие-то странные не понимаю вас они а к иммунологу. чем вас не устраивает иммунолог да нет здесь такого врача никогда не было дали больше бы к зубному бесплатное аплодизирование не могу даже не просить почему это думаете вы один таких как вы миллион все работают на нас все любят